Цепь состоит из источника тока, амперметра, ключа и реостата. При изменении силы тока вызывает изменение индукции магнитного поля этого тока. Изменение магнитного поля приводит к появлению индукционного тока в реостате.